Что такое рэпсто? Что такое рэпсто? Что такое рэпсто? Что такое рэпсто? Примитивный битку, дящий басы сверху два аккорда стопка одежда, аксессуары как у дауна морда, простейший текст который Починялся три минуты. Очень круто. Для школьников, но не для института. Черная звезда это альтернатива черной битве. Не то, что в космосе, а то, что в теле шлюз и кипой Любую шваль за деньги принимает Как бизнес и Кто-то вдруг не понимает, Кто это будет слушать. Кто покупает это Слушай, мы то, что на компе клепают И поразительно, ведь каждый это понимает Два куплета слишком мало Чтоб объяснить вам, как меня все это задолбало Сколько можно выпускать тупые треки Альбомы, клипы, бомбы, этого не